У нас есть еще одно завершение. Дорогая наша студентка из Бельц к нам регулярно ездила. Сегодня, 27 июля 2022 года, открытый курс по продажам и все практические тренировки по курсу по продажам закончила Алена Лупушор из города Бельц, компания Змео Штефа. Давайте ее поздравим. Лен, поздравляю тебя да, желаю тебе успеха чтобы в бельцах всегда было много студентов наших и ваших да и держи этот твой сертификат спасибо если есть чем-то поделиться вот ребята можешь что-то сказать ты хочешь я не знаю что ну ребят во-первых спасибо за приятную компанию всегда мы начинали с Вячеславом сами, вы присоединялись в конце было очень интересно, вот особенно последний час всегда запоминался, всегда были эмоции какие-то. Mm -hmm. В продажах что что что понялось понялось из продаж. Стало легче находить общие реальности с людьми. Mm -hmm. Вышла из какого-то зоны дискомфорта по поводу вот общения с людьми. Mm -hmm. Например. Первый раз в июле у нас зарплата, как бы, у нас вообще сезонная работа, и в июле в основном мы всегда в июне ага. берем отпуск. Ага. А в этом году у нас вместе с моим коллективом есть зарплата, я очень этому рада. Хорошо, поздравляю тебя, Ален, спасибо, что ты закончила его и дошла до конца, так сказать, и желаю тебе успехов в продажах в дальнейшем. Спасибо. Да, будь здоров. Да.